В прошлой серии я рассказал, как у меня порвался трос коробки передач. А раз пришлось для его замены разобрать часть машины, то заодно заменил и тросы ручного тормоза с направляющими, которые проходят рядом. Ссылка на это видео сейчас вылезет слева вверху в виде подсказки. Посмотрите, кто не видел. Но просто так заменить тросы было мало. Так как ручной тормоз здесь идет на передние колеса, то горе мастера по тормозам которым я отдал машину в самом начале покупки, не поняв, как это все работает, слишком радикально починили передние суппорта. Они выкинули из них поршень с механизмом ручника и вставили обычный, подходящий по диаметру. А так как у меня уже заменены тросы ручника, то будет преступлением не довести дело до конца и не перебрать суппорта. Для ремонта я купил на разборке самые дешевые суппорта левые и правый. Заказал новые ремкомплекты резинок, манжеты и пыльники, и необычный ключ головку пятигранную. Без него не вытащить механизм поршня. Итак, приступаем. Первым делом снимаем суппорт с машины. Очень новые. Откручиваем суппорт, предварительно с помощью струбцины перетягиваем тормозной шланг. Все, суппорт в руках. Видно, нет? Там штырь такой торчит. Металлический. Вон он снизу. Это такая пятигранная головка вот здесь. Сейчас мы ее зачистим. Так все выключить. Теперь мы возьмем суппорт, купленный на разборке. С него возьмем целый поршень, который зачистим, переберем и смажем. Потом установим в суппорт моей машины. А для этого его надо будет сначала разобрать. Ремонт суппортов я проводил в самом начале пандемии. Поэтому я работал в гараже с детьми, которые утомились сидеть дома. За кадром периодически будут слышны их голоса. Куда пошла перед камерой? Можно положить? Давай, бегом, быстро, Най. Быстро. Пап, а меня здесь нету. Внутри поршня находится перепускной клапан, который имеет также манжету и который также надо перебрать. Скрепка. Обязательно зачищаем наждачкой посадочное место со стороны рычага ручника. Именно из-за того, что это место ржавеет, начинает подклинивать суппорт. То же самое делаем на корпусе суппорта с помощью шуруповерта и намотанной наждачкой через тряпку на сверло. Далее берем новые резинки из ремкомплекта и устанавливаем их. Используем вот такую смазку фирмы Toyota для тормозных механизмов. Она обладает свойством бережного отношения к резине от нее все эти резинки не набухают и никогда не заклинет или не перекосит поршень механизм ручника имеет в своем корпусе вот такую выемку в которую вкручивается тот самый пятигранный болт при установке надо Проверить, чтобы они совместились между собой, чтобы пятигранный болт попал в свое место и тем самым зафиксировал механизм ручника. Далее мы собираем перепускной клапан поршня, он же шток с резьбой, по которой двигается поршень. Ставим новую манжету на смазке, Потом чередующиеся шайбы. И все это фиксируем стопорным кольцом под внутренний диаметр с помощью специальных утконосов. Подготовленный и смазанный поршень устанавливаем на место. В старой сломанной головке я вытащил два шипа, чтобы утапливать поршня для механизма ручника. Теперь собираем обратную часть суппорта, а именно смазываем посадочное место, где будет ходить ручник. И то самое место, которое постоянно ржавеет, вызывая заклинивая поршня. Последний этап. Ставим возвратную пружину и проверяем, как будет работать механизм ручника от руки. После проверки поршень выдвинулся, выбрал свободный ход. Берем трещотку и закручиваем его обратно. Перед установкой свежеперебранного суппорта обратно на колесо протираем все поверхности с помощью растворителя. Ставим на пальцы суппорта из ремкомплекта шумогасящие резинки, опять смазываем нашей тойотовской красной смазкой и ставим все обратно на место. Самое главное, не забываем промазать место стыка резинки и пальца. Именно оттуда забивается влага и грязь и потом заклинивает суппорт. После установки суппорта, тормозную систему надо прокачать тормозной жидкостью и выгнать воздух. Я это записывать не стал, потому что думаю, что всем известно, как это делается. Ставим на место трос ручника и окончательно его подбиваем молоточком. Самое интересное, что у второго... Резьба в другую сторону Если пытаешься ее выкрутить Он крутится на месте Но как только закручиваешь Она начала выкручиваться вот такая вот особенность Я голову сломал Выкрутить и выдавить тисками